Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке. Очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат Vator 73 открытие смены и пробитие чеков. На кассовом аппарате ВАТОР 73 смена открывается автоматически перед первым пробитием кассового чека, если она закрыта. Чтобы пробить кассовый чек, входим в «Продажи», выбираем товар, который будет продан, вводим стоимость продажи, нажимаем «В чек»